Ребят, всем привет! Я рад вас всех видеть. Меня зовут Эдуард. Это видео я записываю не просто так. Значит, эта информация будет по-любому для вас полезна, потому что вы, мы в одной лодке, мы в индустрии, которая сегодня, для которой сейчас открываются большие возможности. Именно сейчас для индустрии нашего бизнеса открываются огромные возможности. И вот эту возможность нельзя пропустить, потому что в любом случае, знаете, волна, когда волна идет... Многие люди ждут всю свою жизнь, свою самую большую волну. И на эту волну нужно сегодня встать. Но для того, чтобы на эту волну подняться, у вас должны быть инструменты должны быть правильные, правильные вещи, правильные инструменты для того, чтобы эту, эту волну оседлать. В любом случае, та информация, которую вы сможете получить на нашем сайте, вы сможете потом зарегистрироваться, нажмите обязательно на кнопочку «Вход», там вы сможете пройти такую короткую регистрацию узнать подробно о том, как работает наше приложение, каким образом мы даем людям просто возможность получать кандидатов в свой бизнес, помогаем им подключать этих кандидатов, каким образом они сегодня новички, которые приходят в наш, нашу индустрию буквально в первый месяц зарабатывают 1200 долларов. Как это все происходит, причем не имея никакого опыта? Как система сегодня может вам дать заряженных кандидатов и интересующихся клиентов, потенциальных партнеров в ваш бизнес? Соблюдать принципы максимальной дубликации, чтобы все это было просто. Нажал на кнопку, получил трафик, получил кандидатов, чтобы это все было просто, классно, профессионально. И вы можете увидеть, как работает этот утепляющий коридор как это все работает внутри системы, хотя бы просто получить информацию. В любом случае, то, как мы работаем, будет полезно и вам. Берите, мы готовы всегда делиться, смотрите, как это работает у нас. Как сегодня просто с приложения. Ребят, мобильное приложение – это то, что сегодня может быть связью между вашим смартфоном и вашим потенциальным, то есть вашим кандидатом и вашим смартфоном. Наше приложение – это то, что их связывает. И вот в бизнесе сегодня, если вы хотите получить максимальный результат, вы должны понимать, что будущее за мобильностью. Этот бизнес должен быть в мобильном телефоне. Все должно управляться оттуда. Посмотрите, как это работает у нас. Я уверен, что это будет для вас интересная информация, интересный опыт. Пишите вашим кураторам. У каждого из вас будет классный куратор, который сможет вас провести по системе. Просто задавайте вопросы. Это все вас ничему не обязывает. Эта информация поможет вам разобраться. С вами был Эд Гринкош. Кликайте на кнопку вход, заходите, разбирайтесь, изучайте, уверен, это будет не зря потраченные пару часов вашей жизни. И последнее, по скриптам, вторая волна коронавируса, многие бизнесы сегодня закрываются, сегодня испытывают колоссальные нагрузки, это будет очень полезно для вашего бизнеса, смотрите, изучайте, вникайте, разбирайтесь, задавайте вопросы вашим кураторам, проходите обучение, и вы увидите, как сегодня можно делать этот бизнес профессионально и круто. Кнопочка вход, погнали и увидимся в системе, пока-пока.